Всем хаешки, друзья! Как вы уже успели заметить, сегодня у меня самый галантный, импозантный и презентабельный прикидик. Сегодня я представлю вам урок в майке алкашки и в трениках-шизофрениках. Очень надеяться, что на видео майка будет кристально-белого цвета, а не какая-нибудь серая или коричневая. Сейчас я покажу, как играть песню «Эгоист» исполнителя Хавайи или Гавайи, я не знаю, ну, я бы, конечно, вольнул на Гавайи в это время суток. Расскажу небольшую предысторию. Сегодня ко мне с утра пришел ученик и попросил подобрать эту песню, что я и сделал. И я решил для вас записать такой экспресс-урок. Это, можно сказать, решение спонтанное, поэтому записываю не в павильоне, а на своей кухне. I'm not Сейчас я покажу, как ее можно сыграть. Во-первых, покажу самые простые элементарные аккорды. Там всего три аккорда: это аккорд АМ, минор, аккорд G, соль и аккорд F, Фа-мажор, ну а также покажу, как играть в вступление. Оно играется очень просто. Аккорд АМ ставится. Далее играем вторую, пятую и переходим на третью струну. Обратите внимание, как я буду играть, потому что я буду играть в максимально медленном темпе, чтобы вы могли уловить всю суть. Это у нас вступительная часть. Как играть аккорды, ребят? Ну тут все очень просто. А М, G, F. То есть можете проводить каждый аккорд по 4 раза. То есть АМ 4 раза, G4 раза и F4. И еще раз также. Раз, два, три, четыре. Первый вариант очень простой: играется он так вот. А М, далее G. Можно даже не зажимать, мизинец. И аккорд F -mage. такая вот своеобразная лесенка. Играем два раза. Еще раз в медленном темпе. Как все играется, это первый вариант. Сейчас я покажу второй вариант. Все легко и просто, на пятом ладу зажимаю третью струну, далее на третьем шестую, и на этом же ладу четвертую. Повторяем два раза. Следующий вариант будет немножко поинтереснее, на мой взгляд, он играется еще проще, обратите внимание. к четвертому варианту четвертый вариант играется с щелчком вот такой прием сыграю в медленном темпе еще раз аем -эм. нужно добиться вот этого звучания здесь все технология очень простая я просто удаляю большим пальцем правой руки Подушечкой вот этой частью боковой по басовым струнам. Вместо F вы можете играть аккорд FMH7. Сейчас я покажу, как играть джазовыми аккордами. Этот вариант уже для продвинутых гитаристов, не двинутых, а именно продвинутых. Звучит интересно, экстравагантно и необычно. Давайте послушаем. Друзья, самое главное, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. До новых встреч, пока-пока!